Так, всех пламенно приветствую, я так понимаю, что мы находимся в каком-никаком эфире, и если это так, то, соответственно, ага, а мне еще нужно поглядывать эти самые комментарии, так-так-так. Так, вот. Как раз тут чуть-чуть поднастроюсь. И можно будет начинать. Так, всем привет. Я вроде бы поднастроился. Так, вижу, что нас смотрит 91 зритель. Так. Есть у нас лайки, есть у нас много комментариев в процессе. Окей, супер. Так, ну что, значит, сегодня у нас программа мероприятия следующая. Сегодня не будет всяких практических там обучающих вещей, сегодня будет, сегодня будет такой развлекательно общательный характер, потому что, потому что нам сегодня нужно с вами, ребята, разыграть 200 тысяч рублей, депозиты на 200 тысяч рублей, розыгрыш которых мы анонсировали перед, или точнее на этом самом форуме Blockchain Life 2021 в октябре. И, собственно, начиная с форума, да, люди регистрировались к нам на биржу, торговали, и для всех, кто зарегистрировался на бирже и проторговал месяц, торговал объем от 500 долларов за этот месяц, все будут принимать сегодня участие в розыгрыше, Разыгрывать будем 200 тысяч рублей, депозиты на 200 тысяч рублей. И если мы посмотрим на табличку, то видно, что это будет 31 приз. Значит, вот я скопировал таблицу, которую вы можете также видеть на сайте. То есть она никуда не девалась, она на сайте есть. Можете сверить, сравнить. Значит, здесь у нас количество долларов, оборот и... Зеленым я выделил всех, кто выполнил условия, торговал больше 500 долларов за месяц. Это 193 участника, то есть а, призы будут разыгрываться между 193 участниками. А, соответственно, мы будем их опознавать по никнейму, который можно было указать а, в разделе «Настройки». А, на всякий случай продемонстрирую. А, это раздел «Профиль». А, и в разделе «Базовые настройки» а, значит. Вот здесь вот псевдоним, это то, как а, вы выглядите а, в таблице, точнее, ну будете выглядеть во всех таблицах а, с розыгрышами, с конкурсами, то есть везде, где нужно а, ваше а, какое-то публичное, да, а -а -а как-то вас публично опознать, вы можете использовать этот псевдоним, потому что почты с логином, они используются для входа в кабинет, то есть эти данные мы не рекомендуем, ну, как-то светить, да, этими данными. Имя используется для обращения в поддержку, то есть здесь должно быть указано ваше настоящее имя, да, чтобы мы понимали, с кем мы общаемся. А вот псевдоним, это как раз мы придумали такое поле для того, чтобы понимать, ну, для того, чтобы, точнее, вы могли публично как-то людям показываться. Вот, значит, это что касается розыгрыша. Значит, 193 человека участвуют, будут разыгрываться призы, значит, Главный приз 3,5 TRX, это по сегодняшнему курсу примерно 25 тысяч рублей. Соответственно, 10 призов по 600 доги коинов, о, по 650, прошу прощения, это получается примерно по 10,5 тысяч рублей. И 30 монет ада, таких призов у нас будет 20 штук, 20 призов. То есть это по 3,5 тысячи рублей примерно. Вот, то есть получается всего у нас 200 тысяч рублей депозитов, и всего 31 приз, то есть каждый шестой будет выигрывать. Вот. И, и с первого по десятое место мы обещали еще гарантированные призы от биржи. Обо всем об этом я расскажу. Пока, соответственно, обо всем рассказываю, вы можете в комментариях написать, участвуете ли вы в конкурсе или просто зритель. чтобы нам понимать, кто нас смотрит. А, собственно, вот пока я рассказывал уже, а, нас смотрит почти 160 а, зрителей, а, 159, если быть точным, отметок нравится всего 92, поэтому, в принципе, а, еще человек 60 могут а, докинуть нам лайков в трансляцию, Так, соответственно, о чем еще хотел рассказать? Вот, отлично. Много вижу комментариев тех, кто участвует. Ну, для вас будет вообще прям топчик. Для вас будет прям захватывающий вебинар. Значит, прежде чем мы перейдем к розыгрышу, я расскажу новости, что у нас интересного происходило на бирже в ноябре. И... Начну с листинга. Значит, если помните, то рассказывал я в начале ноября, что у нас появился раздел общественного листинга, или как его называют, народный листинг, да, он находится вот здесь в разделе CGC. Здесь у нас три подраздела, как можно использовать CGC, и одна из функций — это как раз оплата листинга. То есть получается, что... Пользователи биржи могут сами определить, какую монету они хотят залистить на биржу, да, то есть проголосовав рублем. Соответственно, на данный момент, так, на данный момент, сейчас я покажу, чтобы было видно. Так, вот, вот так вот, чтобы было видно. Значит, на данный момент у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 монет у нас в списке претендентов. Если вы видите какую-то интересную монету, договорились со знакомыми, написали в чаты сообщества, предложили им докинуть немножко CGC-шек на листинг. Да, чтобы участвовать в листинге, необходимо просто нажать кнопку, например, если вы хотите проголосовать за шибу, например, да, нажимаете кнопку «Принять участие» и здесь указываете, сколько монет вы хотите положить да, в оплату листинга. Соответственно, если монета листится, то все эти монеты списываются в счет оплаты добавления монеты, да, потому что это ну, труд программистов, да, который мы тоже оплачиваем. Вот. А если… Долго висит монета И за нее никто не голосует То мы просто расформировываем это голосование По какой-то конкретной монете И CGC возвращаются вам на баланс То есть никаких ни комиссий, ничего платить не нужно вот. Из того, что сейчас есть Ближайшее, да, это вот получается Шиба у нас из 500 CGC набрала 217 То есть осталось Где-то еще там 280 монет, да, примерно Майнплекс тоже Набрали что-то Solana чай линк понемножку полигон и ну как бы если есть какие-то еще монеты которые бы вы хотели добавить до да, которых здесь нет то можете написать на почту админ и мы проведем анализ этой монеты если все окей то тоже можем добавить в этот перечень то есть теперь не только администраторы монет да, могут принимать решение, там, листиться к нам или нет, но само сообщество может проявить такую инициативу и монетку добавить. Соответственно, можете в чатике написать, кто участвовал в. У нас, собственно, вот по листингу: да, последний листинг как раз вот собрали на листинг кардана монеты АДА. да, а Вот 23 ноября у нас прошел листинг. Это вот как раз был, были собраны деньги с помощью народного листинга. А, собрали 1000 CGC, кардана за листья ЛИП. Вот. А, если кто-то принимал участие в голосовании, а, напишите в комментариях, дайте о, о себе знать. А, так, это я про листинг а, хотел рассказать. А, далее, реферальная программа. Значит, реферальная программа. Так, перемещаю себя, чтобы было что-то видно. Так, реферальная. Значит, здесь же в разделе профиль у нас есть вкладка «Рефералы». Соответственно, если мы по ней перейдем, то мы увидим с вами описание реферальной программы и чуть ниже ваш реферальный код. То есть получается, что если вы кому-то рассказываете о нашей бирже, да, то вы можете дать ему ссылку с вашим реферальным кодом. И если ваш там, друг, коллега, знакомый, партнер регистрируется по вашей ссылке, то получается мы с вами делимся прибылью от комиссии, которые ваш знакомый платит при торговле, да, то есть это вот комиссия, которая постоянно при торговле снимается 0,15%, мы соответственно из них 50 процентов начисляем вам в качестве реферального бонуса, да? то есть половину всей комиссии торговой, которую заплатят люди, которых вы пригласите на биржу, мы отдаем вам. И у нас есть примеры, у нас самый успешный, как называют рефоводы, да? вот, самый успешный участник реферальной программы пригласил на биржу более 300 человек, вот, и ну, получает нормальное реферальное вознаграждение. То есть, в принципе, это у него, можно сказать, как дополнительный доход получается. Вот, значит, это по реферальной программе рассказываю. Так, и про CGC, про пополнение CGC обещал рассказать. Соответственно, значит, еще раз возвращаясь на вкладку CGC, три варианта использования и раздел депозитарий. Значит, смотрите, у нас есть... Ну, для тех, кто не знает, да, чуть-чуть расскажу. У нас есть такая возможность класть монеты CGC, токены биржевые, в депозитарий. И, соответственно, мы среди тех, кто эти монеты в депозитарий положил, тут, тут более подробно все описано в тексте, да, среди всех, кто монеты положил в депозитарий, мы распределяем 50% от торговой прибыли, да, ну, за вычетом реферальных комиссий, да, то есть со всей торговой прибыли, которая биржа берет, сначала мы вычитаем реферальные бонусы, а все, что осталось, мы делим пополам и половину мы распределяем среди тех, кто вложил точнее, положил свои токены в депозитарий. Вот, и, соответственно, вот на данный момент лежит 155 тысяч монет в депозитарии, и в соответствии с этим 1 числа каждого месяца, то есть вот, как бы вот с апреля 2020 -го года, как мы работаем, да, каждый месяц 1 числа людям капает часть комиссии, в соответствии с тем, какая у них доля от вот этого количества. Монет. Единственное, что хотел сказать, что у нас, значит, получается с 1 января, да, меняются условия. И объясню, в чем будут изменения. Значит, первое изменение это будет по минимальному порогу. То есть сейчас даже если у вас одна монета CGC лежит, вы минимальный, минимальное начисление по всем валютам получаете. Но у нас с 1 января будет минимальное начисление для тех, у кого 0,1 сотая процента лежит, да, то есть минимум у вас должна быть одна сотая от вот этого общего числа. Сейчас покажу, как ее рассчитать. Так. Ага. Так, добавляем калькулятор. Значит, получается 155, 442 это вот общее количество монет, да. Значит, соответственно, нам нужно посчитать, сделаю себя поменьше, чтобы было видно, нам нужно посчитать, сколько будет одна, так, сколько будет одна сотая процента. Вот, соответственно, мы умножаем на одну сотую процента. то есть это у нас будет 15,5 монет. Так как положить на депозитарий можно целое количество монет, да, то минимальное значит будет 16 монет. То есть вот если у вас будет 16 монет лежать, то есть это ну, минимальный порог, да, то тогда вы претендуете на сотую процента от общей суммы, которую мы распределяем. Вот, соответственно, если общее количество монет... Я прошу прощения, я случайно э, закрыл программу, которая у меня ведет трансляцию. Сейчас я минуточку восстановлю, чтобы все показывалось. Теперь у меня все обратно вернулось на экран. Так, прошу прощения. Бывает. Так. немножко отстает показ на этом самом, на YouTube, вот, поэтому я так немножко потерялся. Так, давайте продолжу. Значит, я рассказывал про то, что, значит минимально да, необходимо 16 монет, чтобы получать одну сотую процента от общего числа. Да? То есть это нижний порог. И получается, если общее количество монет вырастет, то, соответственно, минимальный порог тоже увеличится. То есть, если монет будет больше, чем 160 тысяч, то, соответственно, минималка будет 17. Понятно, да? А если, соответственно, монеты будут выводить, то минималка тоже будет снижаться. Значит, это первое изменение, которое будет внедрено с 1 января. Значит, и второе изменение, которое будет внедрено, это подсчет, ой, подсчет, возможность пополнения, да, то есть, если мы посмотрим сейчас, то получается, кнопка пополнить у нас не работает, да, то есть, на данный момент функция отключена. Соответственно, вывод у нас работает каждый день, то есть выводить можно в любой момент. Да? Что касается пополнения, значит раньше мы включали пополнение каждый месяц для всех, да? то есть каждый мог купить необходимое количество монет, положить их в депозитарий в первых числах. Значит теперь мы будем открывать пополнение депозитария автоматически с 1 по 5 число. По, ну, по Москве, да, по московскому времени, Вот и получается, пополнить можно будет в зависимости от выполненных условий. Значит, какие будут условия для пополнения, то есть мы это делаем специально для того, чтобы люди ценили то, что есть возможность пополнить депозитарий и участвовать в распределении прибыли, потому что пока биржа растет, пока она небольшая, то прибыль с этих монет небольшая. То есть, это инвестиция на перспективу. То есть, получается, если, ну, вот вопросы задают, да, там, а сколько она приносит сейчас? Она сейчас приносит мало, да, то есть, она будет окупаться, там, 10 лет, условно, да. Вот, то есть, это инвестиция на перспективу. То есть, фишка в чем? Фишка в том, что если сейчас она приносит мало, то с увеличением объема, да, проценты от торговой прибыли будут увеличиваться кратно. То есть э, прибыль э, по этим CGC-шкам, в депозитарии, она прям э, напрямую завязана с оборотом биржи. То есть чем больше оборот биржи, э, тем больше э, распределяется торговой прибыли. И получается, что э, вывести можно в любой момент. Да? Поэтому если у вас лежат в депозитарии монеты, вывести вы их можете в любой момент. Но завести теперь их э, станет сложнее. Значит, э, если раньше можно было в любой... Э, ну, раз в квартал, да, там, просто купить монеты пополнить, то есть сейчас а, необходимо будет выполнять условия. Значит, какие будут условия? А, первое условие по объему. А, значит, а, если вы а, посмотрите в кабинете, да, а, бум, бум, бум, бум, бум, бум. сейчас посмотрю, где это у нас было, наверное, баланс комиссии. Да, вот, баланс комиссии, если вы перейдете то здесь указывается объем ваших торгов за 30 дней. То есть получается, что вот вы день поторговали и в конце дня, опять же по Москве, да, после нуля часов, да, когда за 0 переходит, то мы ваш объем считаем за, за день и прибавляем к последним 29 дням. То есть получается каждый день мы обновляем ваш торговый объем. Да, и ваш торговый объем за 30 дней он считается для расчета вашей комиссии. Да? То есть, если вы больше 100 тысяч в месяц наторговываете, то комиссия за торговую операцию у вас будет уже не 0.15, а 0.10% или там 0.07, или 0.05. Вот. То есть, получается, мы этот объем уже считаем. И вы его можете посмотреть, напомню, раздел «Баланс комиссии». Да? То есть, здесь ваш объем за последние 30 дней. Причем пересчет объемов идет по средней цене монет, да, за сутки. То есть, если там цена колебалась, то для расчета берется средняя цена за день. Вот, и получается за каждую тысячу долларов торгового объема вы сможете пополнить в начале месяца, то есть, напомню, с 1 по 5 у нас будет окно, одну монету CGC. То есть, если вы хотите пополнить 10 монет CGC, то за месяц вам необходимо сделать тысяч долларов оборота. Вот, то есть, для чего это делается? Значит, это делается для того, чтобы вкладывать а, в биржу, да, а, быть, скажем ну, мы это называем совладельцами, да, но, потому что это участие в распределении а, прибыли а, вот, торговой. То есть, для того, чтобы быть совладельцем, да, нужно, ну, максимально быть заинтересованным и максимально участвовать в процессе. Вот, поэтому те, кто участвует в процессе в плане создания оборота торгового, да, вот, мы их, собственно, поощряем тем, что они могут дополнительно какие-то монеты класть на депозитарий. Вот, еще раз напомню, одна тысяча оборота, одна монета. Соответственно, 10 тысяч оборотов, 10 монет, 100 тысяч оборотов, 100 монет можно положить. Вот, и... Есть небольшой лайфхак. Сейчас его озвучу. Вот, можете, наверное, ну, кто как бы собирается пополнять CGC, да, такой маленький лайфхак получается за 30 дней да, объем. То есть, если вы первого числа пополняете CGC, да, то а, у вас, допустим, есть какой-то объем, а, допустим, 2 числа да, у вас еще добавится торговый объем за 1. То есть, если вы 1 числа наторговали, вот, то он у вас добавится, и вы, соответственно, сможете на это наторгованное количество еще там положить, ну, там, тысячу наторговали, еще плюс монетка. Вот, а, и он же будет считаться, ну точнее даже не первое, а вот, допустим, если в месяц там 31 день, да, ну, допустим, возьмем там третье число, да, вот, за третье вы там наторговали еще 1000, она добавилась к вашему лимиту, то есть у вас еще есть четвертое, пятое число, да, чтобы эту тысячу, которую вы третьего числа наторговали, пополнить еще монетки. То есть, короче, вот это, то, что вы наторговываете вот в интервал с 1 по 5, ну, там в зависимости от количества дней в месяце, да, вот, оно будет считаться и с 1 по 5, и потом еще на следующий месяц оно также войдет вот в эти последние 30 дней, да, то есть получается, что а, те объемы, которые вы делаете с первого по пятое число, а, они как бы считаются, ну, два раза. Вот. А, ну, такой небольшой лайфхак, который... А, можно будет использовать, чтобы по максимуму пополнять CGC. Значит, это будет первый вариант. И второй вариант — это выполнение, ну, как у нас техническом отделе это назвали «выполнение квестов». Да? То есть мы будем публиковать задания, то есть это все будет доступно в личном кабинете, будем публиковать задания типа там написать отзыв о бирже, там оставить комментарий в социальной сети, там еще что-то и за каждое выполненное задание мы будем также увеличивать лимит CGC, который вы можете пополнить в окошке с 1 по 5 число. Вот, то есть получается всего два условия. Да? Первое – это объем, второе – это персональные а, задания, выполняя которые вы также сможете увеличить объем на пополнение CGC. Вот, таким образом, а, в депозитарии со временем а, останутся только те участники, которые активно нам помогают развивать биржу и активно а, вместе с нами идут а, к поставленной цели. Вот, а цели у нас поставлены... А, войти в топ бирж по объемам. Вот, значит, это что касалось тех вещей, которые я хотел рассказать. Теперь мы можем переходить с вами к розыгрышу. Прежде чем перейдем к розыгрышу, напишите, пожалуйста, в комментариях все ли видно, все ли слышно, ничего ли ни у кого не тормозит, не задваивается, потому что достаточно достаточно Всем хочется оперативно и, значит, узнать про розыгрыш. Так. Угу, отлично, связь отличная, видно и слышно. Окей. Так, значит, хорошо. Хорошо, значит, а тогда начнем розыгрыш. Значит, сначала мы, наверное, разыграем все, все призы, которые денежные, а потом я расскажу, какие у нас были призы для тех, кто занял с первого по десятое место дополнительные. Итак, для того, чтобы все это разыграть, нам с вами понадобится... Нам с вами понадобится... Так, перенесу себя в другой угол. Вот так. Нам с вами понадобится список, значит, номеров. Так как участвуют все, кто выполнил условия, то я копирую с 1 по 193 номер. И заношу в список значит, участвующих номеров. То есть вот они все номера, с 1 по 193. Значит, сначала мы будем с вами разыгрывать. Сначала мы будем с вами разыгрывать 20 призов по 3,5 тысяч рублей. То есть эквивалент это 30 монет ада. Адовых монет. Так, значит, соответственно, нам нужно с вами сформировать 20 номеров победителей. Так, из списка 20 случайных номеров. Исключить повторение. Так, так вроде все, нажал. 20 случайных номеров из списка. Список есть, исключить повторение. Окей, можно. Можно, можно стартовать. Поехали. Итак, у нас есть 20 номеров победителей, кто получает приз 30 монет ада. Итак, четвертый номер. Так, четвертый номер. Я вот отсюда сразу убираю и здесь дописываю монетка Ада. Есть. Это у нас магнат, наторговавший на 26 тысяч объема. Так, 168. 168. Есть. Джасан. Отлично жасана тоже поздравляем. 162. -й. Так, это у нас пользователь, который решил не указывать своего ника, но мы его опознаем по его реферальному коду. 187. Так, 187. Отлично. Миранду тоже поздравляем. Ой. Это у нас Ада. Так, 42. Табличка у нас официальная, ее все видят, и изменять ее могу только я. Вот, поэтому я сейчас вношу сюда, кто что выиграл, и потом по этой табличке у нас специалисты службы поддержки всем начислят выигрыши. Так, гражданина Векка мы поздравляем. Дальше номер 66, это у нас... Фортуна 9314, вас также поздравляем. Сегодня вам фартануло 184 номер. Так, 184. Если кого-то из знакомых и пипман если кого-то из знакомых увидели, поздравляйте в комментариях. Так, 94. -й. 94 -й. есть тоже неназванный а, участник конкурса. Мы вас тоже поздравляем. Так, 109. -й. Так, так, так, 109. -й. Ага, М много. Хм. Почти как много, только по белорусски. Так, 37-й, 33-й номер. Где-то рядышком. Так, 37-й. Ага, ой, нет, прошу прощения Денис Попов 37-й Денис Попов, мы вас поздравляем И 33-й Тоже рядышком Так, 33-й, Блиц Есть Поздравляем вас Так, 138-й Это у нас Так-так-так, 138-й Ага, ого какой ник интересный. Даже боюсь прочитать. Мазам Чука какая-то. Мазам Чуку тоже поздравляем. Так, 122. -й. 122 -й рядышком. Эверест, Век и Райда. Есть такой. Вас тоже поздравляем. Я так понимаю, что партнеры Века у нас присутствуют. Так, 64. Так, 64 номер, это у нас Кристи. Далее, 8 номер. Ага, вот кто-то тоже из тех, кто набрал большое количество торгового объема. Серхио, вас также поздравляем. Так, 156. -й. Так, так, так, 156, -й. ага неизвестный участник, так 63, практически мы всех закончили, 163, тоже неизвестный участник, оп-оп-оп-оп-оп, так, секунду, сам себя проверяю, так, был у нас 162, так, секунду а это я наверное, не туда посмотрел ой ой вы меня ну как бы я на комментарии сейчас не смотрю так сейчас секунду я 156 проверю правильно ли я зафиксировал а, так 156 да правильно зафиксировал так а дальше я погорячился, да, дальше я вместо 63-го я пошел куда-то не в ту степь. Так, значит, мы тогда 162 возвращаем на место, потому что его точно... А, нет, 162 это старый был, все, так, прошу прощения. Так, значит, вот, 63-й. Так, 162 на месте оставили, 63-й, вот, 63-й, Галинка. Я даже предполагаю, кто это может быть. Потому что о, уж очень знакомый никнейм. Так, 63 есть. Ам, так, 188. То что-то у меня уже на автомате понесло. И чуть я было все не поперепутал. Так, 188. Валек тоже есть. Так, 54. 4 ага, нол no есть. Так, и последний 116 номер. 116. Так, вот, тоже нол no name. Участник, мы вас поздравляем. Итак, распределил 20 призов по 30 а, да? напишите, пожалуйста, в комментариях вы наблюдали, ничего ли я не поперепутал, все ли окей. Если все окей, то мы при перейдем к розыгрышу 10 призов по 650 доги коинов. Так, а здесь мы отмечаем зелененьким, что это мы все начислили. Так, так, так. Так. Так. Так, так, так, ага, так, 63 я вроде исправил, 42 отметил ли я, давайте проверим, отметил ли я 42, так, 42, да, 42 отметил, есть 42, 63 тоже есть, так, так, так, все ок, все ок, все ок, поздравляем победителя, отлично. Так, переходим к розыгрышу оставшихся призов. Значит, номера я специально удалил, чтобы они у нас не повторялись. Соответственно, без выигравших я копирую и обновляю список. То есть список я уже загружаю без тех, кто у нас выиграл. Так, не знаю, нужны ли, нужно ли убирать пробелы. Я думаю, что он так сообразит. Так, значит, нам теперь нужно 10 случайных чисел, также из списка и исключая повторение. Так, значит, генерируем 10 победителей, которые получат по 650 Dogecoin, что является эквивалентом 10 тысячам с половиной рублей. Поехали. Так, у нас есть цифры. Выглядит как будто отовсюду подергали. То есть, значит, с пробелами он нормальненько работает. Ну что, поехали. Значит, 114 номер. Давайте начинать поздравлять победителей. 114 номер. Елен. Поздравляем. Есть. Следующий. 17 это где-то сверху Отлично, это у нас Евгений Вас тоже Евгений Поздравляем а Следующий, пятый номер Это из топчика у нас кто-то, да? Ага, кто-то у нас В топчике не представился И наторговал на 24 тысячи Так, 58 номер я уже тут повнимательнее стараюсь. Так, 58 номер. Есть тоже непредставившийся участник. Напомню, что писать никуда не нужно. Мы все эти призы начислим автоматически на ваш баланс и пришлем вам уведомление. Так, номер 74. Номер 74. Есть тоже непредставившийся товарищ. Напомню, что для того, чтобы а, вы были под красивым именем и вас сразу было видно и можно было поздравить, то это необходимо сделать в настройках, указать ваш никнейм для публичных всяких а, конкурсов. Так, 127 следующий у нас идет, 127. Так, еще один никнейм. No name, точнее. 127 Вас также поздравляем. Так, а 158-й следующий. 158-й. ОКС-11. Выигрывает 650-доги. Мои поздравления. Номер 23-й. Так, номер 23. -й. Так, О, апостол. 22, тоже очень знакомый ник, и тоже я догадываюсь, кто это может быть. То есть получается, что по нику можно плюс-минус человека опознать, если он его везде использует. Так, 57, так, 57 номер, ищем, ищем, ищем, 57, NLE Insight. Вас также поздравляем. Так. И 83-й последний. Кто у нас получает доги? 83-й номер. Гри... Грик. Поздравляем. мистера или миссис Грик. Есть. Итак. Мы с вами а, разыграли 10... Призов по 650 доги коинов. Напишите в комментариях, все ли корректно я отметил. Если вы внимательно наблюдали, а тем временем я скопирую оставшиеся номера, которые у нас пока еще не выиграли, для того, чтобы разыграть главный приз в эквиваленте 25 тысяч рублей. Это половиной тысячи TRX. Так, значит, загружаем сюда. Номера, которые у нас еще пока не выигрывали. Ну вот они у нас все пропущены, которые выиграли. Нам с вами нужно одно а, случайное число. И этот победитель а, получит приз 3500 ТРХ. Давайте я чуть-чуть потяну время. Да? Напишите, пожалуйста, кто тут еще у нас присутствует из тех, кто участвует в трансляции. Ну вот, и кто тут с замиранием сердца ожидает розыгрыша главного приза есть ли у нас такие в чате так, Надежда спрашивает, прошел ли розыгрыш вы, Надежда, вовремя сейчас будет разыгрываться главный приз так, Алексей Корешков еще пока видимо не выиграл ага, есть, есть, есть яшечки посыпались, то есть у нас еще много зрителей, кто онлайн наблюдает за развитием событий. Так, ну что, тогда томить не буду. Томить не буду. Давайте посмотрим, что у нас с вами получится. Так, ну что, одно случайное число. Поехали. 128. 128 это у нас кэшмен, говорящий ник trx выигрывает, господин кэшмен, так сказать мужик с наличными. Мы вас поздравляем, приз в три с половиной тысячи trx уходит к вам. И, и, и, и, и, и, и, и обязательно расскажу, что получают первые 10 участников, да, которые больше всех наторговали, получают гарантированные призы. То есть даже несмотря на то, что трое из вас выиграли денежные призы, все равно первые десятки поощрительные Призы от Coin Galaxy отправляются. Это будут футболки с нашим инопланетянином, которого мы прозвали Галактионом. Вот. Наш мерч футболки, которые мы в апреле показывали. У нас там с футболками, небольшая, так скажем, ну небольшой организационный ступор случился. Хотели прям делать мерч всяко разный. Вот. Но, соответственно, пока не запустили в общий, скажем так, доступ, да, вот, и у нас как раз есть небольшое количество, небольшой запас этих футболок, и мы как раз хотели их для вас презентовать. Поэтому мы вам напишем через личный кабинет, через службу поддержки. Вы сможете скинуть адрес, на который вы готовы принять подарок. И, соответственно, мы вам за счет биржи вышлем вот эти классные футболки с нашим Галактионом и сможете носить футболки с нашим мерчем. Вот. Ну что, поздравляем победителей сегодняшнего розыгрыша. Целый месяц мы к этому шли, вот. старались, делали активности и у нас еще 15 минут по регламенту есть я готов ответить на ваши вопросы, пообщаться если какие-то есть вопросы задавайте в чате вот у меня с небольшим опозданием но все вопросы отображаются задержка там идет именно по трансляции, да, потому что я получается пока я что-то сказал через некоторое количество секунд вы это видите на экране да, и после этого пишите вопрос, соответственно задержка будет иметь ну, в обратную сторону, также будет работать, то есть если вы вопрос написали, я его тут же читаю, тут же на него отвечаю, но соответственно пока до вас дойдет, соответственно та же самая задержка в несколько там, десятков секунд, если не ошибаюсь, там по-моему секунд 30, 20 или 30 секунд идет задержка на YouTube. Так, вот пошли вопросы. Окей, значит, какие условия для пополнения депозитария? Значит, условия я озвучил, можно подробно пересмотреть данный стрим. Запись появится сразу после его окончания по той же ссылке. Да, Если в двух словах повторить, то два условия на получение Точнее пополнение депозитария Это либо делать объем За каждую тысячу долларов объема Есть возможность пополнить одну монету CGC Либо выполнять квесты задания От биржи CoinGalaxy За каждое задание тоже будет определенное количество монет Там 1, 2, 3, 5 В зависимости от сложности задания О, Анара И Браева Выиграла 10,5 тысячи рублей, 650 доги. Отлично, супер, мы вас поздравляем. Так, сегодня у нас, сейчас мы в 20.00 в, 20 в Москве закончим проведение вебинара и у нас служба поддержки работает до 23.00 по Москве, то есть еще будет 3 часа. Я думаю, что за 3 часа мы все выигрыши сегодняшние ЕМ, то есть в течение сегодняшнего дня все выигрыши получат на свои кабинеты и уведомления также. Так, какие условия были для участия? Необходимо было в течение месяца наторговать, торговый оборот сделать не менее 500 долларов. Соответственно, все, кто выполнили, 193 участника, все у нас получили возможность участвовать в розыгрыше. Причем интересный момент, я сегодня отсматривал участников, даже был один участник, который сделал этот оборот в самый последний день, У нас до 26 числа считался оборот. 26 ноября человек зарегистрировался в конкурсе и за один день сделал оборот в 500 долларов. Так что при желании можно было сделать прям за один день. Отлично. Ренат Карасбаев. Капец. Капец, что выиграли или капец, что не выиграли? В чем капец, расскажите. Uh, так нам не нужно. Где-то, где-то хотел показать что-то. А, хотел посмотреть общее количество. Uh, общее количество участников uh, было, по-моему, что-то в районе 420 человек. Ну, некоторые, видимо, регистрировались там уже в последний день. Uh, и вот остальные ну, сделали там небольшой оборот. Вот достаточно обидно, там вот чуть не хватило оборота. В принципе, там по чуть-чуть можно было там погонять там 10 долларов туда-сюда и до 500 дотянуться. Ну, наверное, не очень жаждали участвовать в розыгрыше. Так. Ага, отлично. Так, вопросов что-то особо я не наблюдаю. А, пока вопросов нет. Сейчас еще забыл озвучить момент. Мы в чате проговаривали после прошлого стрима. На прошлом стриме был вопрос по оповещениям на торговой операции. Да, хотели сделать звуковое оповещение. Я сказал, что в течение недели сделаем, но потом, когда мы полезли его делать, оказалось, что технически это будет достаточно ресурс ресурсоемкая реализация, и мы решили сделать чуть по-другому и гораздо круче. Мы добавим оповещение о сработанном ордере в Telegram бот, То есть, мы сейчас делаем Telegram бота и мы в него запихнем кучу всяких полезных оповещений с биржи. То есть, первое, это будут у нас, это у нас будут оповещения о срабатывании ордеров, Второе, это будут коды для подтверждения вывода, то есть, вот дублирование, да, на, кода с почты будет приходить в Telegram, то есть, чтобы вы не зависели от почты и могли получать в Telegram да, коды для выводов. Вот. Плюс какие-то еще дополнительные информации. Не помню, какая, но что-то там такое классное было. Короче, все будете получать в Telegram. Он будет пиликать, как захотите, да, потому что можно настроить пиликалку телеграмма как хотите. Вот, и вы всегда будете знать, когда у вас отработал ордер или э, оперативно сможете э, вывести деньги. То есть вот, э, У нас уже э, этот бот э, в стадии тестирования, э, ну потому что, получается, мы к нему приступили где-то недели-две назад. Вот, э, собственно, сделали. Сейчас тестируем э, и будем запускать. То есть, я думаю, что там в течение ближайшей недели-двух э, уже все будет у вас работать, пилюкать. Так, как вы хотели, даже лучше. Так, пока я рассказывал, может быть, подоспели какие-нибудь вопросы. Да, вопросы есть. Так, вопросы есть. А, на какую сумму а, мы все наторговали за ноябрь? Точно было больше... 200 тысяч а, будет или криптокарта. А, ну, общие объемы там нужно а, суммировать. Там получается вы можете а, самостоятельно вот из этой таблицы, которая есть, а, вот из этой таблицы вы самостоятельно можете скопировать а, столбец с объемами. Вот. А, ну, соответственно, там что-то но ну, больше 200 тысяч должно получаться, гораздо больше. Вот, соответственно, можете сами все это просуммировать в Excel, скопировать, и тут просто значок доллара, вот, что-то в Google этих, в Google таблицах, не, не, не помню, как его убирать, надо смотреть, а в Excel просто я быстренько там считал, но я сейчас не помню цифру. Так что можно вот это просто все скопировать. Таблица пока будет висеть в общем доступе. Вот. И просчитать. Но это только пользователи, которые участвовали в конкурсе. То есть помимо них есть еще объемы, которые наторговали люди, которых, которые в конкурсе не участвовали. Вот. Поэтому объемы ну, полностью да, общие могут быть больше. И второй вопрос. Будет ли криптокарта? Пока не будет. Соответственно, для криптокарты нам с вами нужны а, объемы а, и криптокарта это, скорее всего, а, больше прерогатива сообщества VEC, вот Поэтому, если ее и будет выпускать а, кто-то да, из нашего сообщества, то это, скорее всего, будет не биржа, а эмитентом будет именно крипто-сообщество Век то есть компания VECA World Limited, а, не биржа. Так, ага. Так, Юля пишет, не знала о конкурсе. Ну смотрите, во-первых, чтобы не пропускать вот эти объявления, вы подписывайтесь на наши соцсети. У нас помимо чатов в Телеграме, где идет общение, у нас во всех остальных соцсетях у нас дублируются все важные новости. Вот, поэтому подписывайтесь на наши информационные каналы, вот, где мы анонсируем все конкурсы и это был не последний конкурс да то есть на нем мы отработали техническую составляющую и на основе вот этой технической составляющей мы дальше будем также проводить конкурсы но с более вариативными интересными условиями так что подписывайтесь и не пропускайте анонсы так когда следующий розыгрыш, спрашивает Оксана ну давайте мы сначала этот разгребем ну вот, и следующий мы объявим я думаю, что в декабре анонсируем вот так Ренат все проморгал Ренат, вы можете посмотреть в записи соответственно плюс к этому, если вы выиграли денежный приз, то мы вам сегодня обязательно напишем и закинем бонус то есть что у вас быстрее получится? Посмотреть запись или э, дождаться, пока что-то вам прилетит, если вы выиграли. А, так. Ага, ага. Так, круто. Так. Так, так, так. так. Так, тут спрашивают, будут ли еще под Новый год розыгрыши. Да, я думаю, под Новый год мы что-то придумаем. В декабре анонсируем. Вопрос только, в какой форме мы это сделаем. Потому что у нас, получается, есть разные механики. Мы вот обкатывали раздачу на постоянное поддержание оборота, если помните. да, Мы там несколько месяцев подряд проводили аэргруппы. Сейчас вот такой... Конкурс для всех, кто сделал там определенный объем. То есть у нас технически все эти вещи остаются. Да? Ну, то есть background, задняя, ну, задняя сторона сайта, которая все это просчитывает, выводит таблицы, рисует и так далее. Вот, поэтому на основе этих уже имеющихся технологических да, вещей мы можем разные вариации конкурсов проводить уже. Вот, поэтому посмотрим, ну, какой вариант будет лучше под Новый год и сделаем так, Сергей, Макс, игру хотим уже. Значит, по игре смотрите, какие новости. Если вы еще не подписались на Телеграм-чат Telegram Telegram -чат игры, сейчас продублирую ссылку на него. Так, ссылка, ссылка, ссылка. Вот здесь мы а, все анонсы делаем, а, все анонсы там делаем, а, как, как, как проходит а, подготовка, да, то есть а, пока мы идем по плану, то есть а, мы успеваем к Новому году, а, но там к Новому году будет не весь тираж, а, Будет, по-моему, что-то в районе 200 или 300 коробок, там типография нам скажет. Вот, и получается, мы сейчас подключаем а, эквайринг а, для оплаты, то есть чтобы можно было на сайте оплатить. Я думаю, что это будет сделано в течение текущей недели. То есть где-то числа 6-7, а, ну, край 8 мы запустим а, оплату и, соответственно, Первые, да, там 200-300 человек, кто оплатил, они получат игру перед Новым Годом. А, соответственно, там все последующие, кто оплачивает после, там, ну, либо, либо во время праздников, там, либо... Либо во время праздников, либо после праздников. вот, то есть, пока план такой. Так, когда следующий розыгрыш ответил? Так... В следующем форуме участвуем, блокчейн Life, а, спрашивает Игорь. Нет, в следующем форуме не участвуем, сделаем небольшой перерыв, а, потому что а, достаточно затратное мероприятие, вот, а, и поэтому а, мы будем анализировать, а, что у нас а, по выхлопу идет а, с этих форумов, да, и, в принципе, мы как бы два форума подряд посещали, поэтому я думаю, что как минимум один форум мы пропустим просто, чтобы, ну, немножко, скажем так, сделать паузу, перерыв, да. То есть, ну, получается, что если мы присутствуем на нескольких форумах подряд, да, то снижается, ну, общая КПД, да, то есть, если мы через один условно будем участвовать, то получается за в два раза меньшие деньги, да, чем если в каждом участвуем. Получаем, в принципе, те же самые результаты, поэтому следующий точно пропустим, а через один уже будем посмотреть. Так. Ага. Так, так, так. Так, так, так. Ага. А всем тоже в ответ благодарность за участие в конкурсе. Мы со стороны биржи тоже... Всем хотим сказать спасибо, кто участвовал в конкурсе, кто принимал участие, потому что без вас, собственно, и не было бы вот такого классного конкурса. да. То есть здесь такая взаимовыгодная взаимовыгодное веселье да, у нас получилось. То есть без нас не было бы вас, без вас не было бы нас. Вот, так что стараемся для всех. То есть каждый участник внес свою лепту. Так, ну что, дамы и господа, время... Подходит у нас. Время, время подходит. Всем спасибо за обратную связь. Давайте уже прощаться. Вот. И, соответственно, увидимся с вами в течение декабря. Еще стрим по-любому проведем. Вот. Один как минимум. И и, и. и. И. будем работать. Будем работать. Работы тонна. Работа сама себя не поработает, вот, поэтому а, всем спасибо за просмотр, всем спасибо за участие, а, не забывайте ставить лайки, а, под, записью можно, а, под записью стрима тоже можно потом оставлять комментарии, делиться записью а, и также запись будет продублирована на официальном канале компании Veka World Limited. Всем пока и до новых встреч!